Анатолий Александрович, добрый день. Добрый день, добрый день, Мария. Мы тему сегодняшнего прямого эфира обозначали как супруги из разного детства. Я на протяжении последних 13 лет работаю с супружескими парами и работаю преимущественно с темой детства у взрослых. То есть как вот этот детский период отражается на будущей взрослой жизни человека и соответственно мы же все попадаем в те или иные отношения да? и на супружеских отношениях тоже на, накладывает определенный отпечаток. И вот мы надеюсь сегодня с вами раскроем эту тему, тем самым увеличим количество понимания себя у партнеров и у супругов. Понимание того, что происходит в их отношениях, и тем самым, надеюсь, получим больше счастливых семей. Да, знаете, с какой стороны не рассматривай, так. Везде, везде есть ресурсы. Это правда, это правда. Поэтому и, и с этой стороны, я так понимаю, под словами... Люди из разного детства – это люди разных поколений, вы имеете в виду это, или просто по-разному воспитанные, в разных родах воспитывались, в разных семьях, что вы имеете в виду? Но я имею в виду и то, и другое, по большому счету, потому что и то, и другое накладывает свой определенный отпечаток, да, и когда семьи разновозрастные, это накладывает определенный отпечаток, когда партнеры, я имею в виду, в семье разновозрастные, когда один представитель одного поколения, другой представитель другого поколения, да, то есть есть определенные моменты. И когда воспитывались супруги в разных семьях, скажем, в одной семье был один уклад, да, а в другой семье реагировали родители, например, по, по, совсем по-другому, и ребенок вырос на другой картине мира, на другой картине восприятия. И когда эти э, муж и жена встречаются и начинают создавать собственную семью, они, как правило, смотрят э, на семью каждый из своей картины мира, на которой они каждый воспитались и научились. И здесь возникает большое количество конфликтов и недопонимания. Вот. Понимаете. И у меня, знаете, был такой случай в практике, я его люблю рассказывать как пример, когда это было еще лет 10 назад, ко мне пришла семейная пара очень молодых людей. Мужчине было 21 год, а девушке было 18 лет. Вот они поженились, у них и у того и у другого были первые отношения. Никакого опыта за плечами нет. И они ко мне пришли с таким, знаете, интересным конфликтом. Они действительно в нем искренне не могли разобраться. То есть девушка рыдала первые полчаса на консультации и говорила: Мой муж меня не любит, он меня не уважает. Я говорю: а что вообще, как вы видите, в чем проявляется его нелюбовь и его неуважение? И она, значит, рассказывает: Я каждый день встречая его нарядное, причесанное, с макияжем. То есть демонстрирую тем самым, что я очень рада его видеть. И он мне говорит, ты раз нарядилась, ладно, хорошо, пойдем гулять, пойдем в кафе, и мы постоянно ходим и гуляем. И она говорит, вот я же нарядилась для него, я хочу провести вечер вместе с ним, я приготовила ужин, я не хочу никуда идти. И мне хочется, вот, чтобы он э, меня обнял, поцеловал, мы занялись с ним сексом. То есть я, собственно, для этого и наряжалась. И так у них протекало примерно полтора-два месяца, пока девушка не заболела. И вот она, значит, заболела, лежит такая в постели. Э, и, неухоженная. Да, неухоженная, в пижаме. Растрепанная, я, говорит, зубы не чистила, я эти зубы, она просто произносила про нечищенные зубы раз десять, я их очень хорошо запомнила. И он, говорит, подлец, начинает ко мне приставать. Как такое может быть? Я с нечищенными зубами, он ко мне пристает. И мы, естественно, начинаем, я думаю, вы уже понимаете, к чему я веду, мы начинаем разбирать эту историю, и, оказывается, у нее мама была не работающая, замужем за военным, и у нее была, была вот такая схема перед глазами, на которой она выросла, что мужчину с работы нужно встречать вот таким образом, другого сценария она не знала. А у него мама была работающая, более того, у нее было трое детей, и она встречала супруга в домашней уютной одежде, иногда и в бегудях, но как такая среднестатистическая, я бы сказала, женщина. И для него сексуально привлекательным являлось, когда она была э, мягкая, домашняя, уютная, он, собственно, поэтому и начал к ней приставать. А когда он видел ее нарядной, таковой он маму тоже видел, ему казалось, что если она нарядилась, значит, надо ему обязательно ее куда-то вести, хотя он был усталый после работы, ему самому не хотелось никуда идти, но он ее, тем не менее, выводил, и в связи с тем, что супруги были достаточно юными, они не могли выстроить самостоятельно между друг другом диалог. и... И поэтому они пришли ко мне, и мы учились совместно разговаривать, чтобы они могли выстроить диалог и понять, а какой же сейчас у них будет брак, что будет в их конкретных отношениях, что они могут это выбирать, собственно. И вот часто, по моему наблюдению, партнеры не делают скидку. Ну, Во-первых, не так много людей обладает таким знанием, да, что, к сожалению, такие азы в школе не преподаются или преподаются в очень в каком-то небольшом количестве и многие люди не обладают таким знанием и не понимают природу собственных конфликтов, а очень много конфликтов строится на том, то есть в чем вот, ну, у супругов я имею в виду, в чем мы, в какой обстановке мы выросли, какие установки мы получили, что мы, собственно, из себя представляем? Вот такой пример из практики поделилась. Долго говорила. Все по-женски. Все по-женски, да, конечно. Опять-таки, еще важно в конфликтах с супругов, да, вот у нас прям такой пример. Разница восприятия. Женщина очень много эмоционально говорит, да, мужчина терпеливо слушает. Смысле, наверное, когда так вот сейчас она закончит, я оставлю два важных слова. Но это я сейчас додумываю, безусловно. Да нет, в принципе, это на поверхности задумывал. Хорошо. Знаете, ту тему, которую мы подняли и я так понимаю, она является основной в вашем творчестве, она беспроигрышна. Вот таким. Потому что мы все уникальны. Каждый из нас, а тем более уникальна каждая семья, где встречаются две уникальные. Это получается уже уникальность даже не в квадрате, а в кубе. то что там еще накладывается еще ряд обстоятельств. И вот это все настолько уникально, что с чем-либо сравнивать, на что-либо опираться, на свою семью родительскую, я имею в виду, на каких-то знакомых, на какой-то роман, на фильм, это вообще бессмысленно. Мы все уникальны. И вот я думаю, что первое, что нужно а, понять и чем восторгаться и что в себе развивать, это продолжать развивать, понимать, принимать. И продолжать развивать свою уникальность. Уникальность это величайшая ценность. Потому что когда люди, вот, можно пойти таким путем, их привести к какому-то общему знаменателю. Да, можно. И некоторые идут таким путем. И вот они соединяются. Сначала они каждый индивидуален, уникален. Потом начинают притирать те острые углы. Те какие-то свои особенности, свои уникальности убирать, прятать, терпеть. В конце концов, это становится привычкой или образом жизни. И вот они уже постепенно становятся похожи друг на друга. Наверное, обращали внимание, что через много лет пара становится похожи друг на друга. И вот они идут по жизни похожие, все более похожие, оба уже погрузневшие, погрузневшие такие. Одна походка, один взгляд, она посмотрела в эту сторону, он глянул в эту сторону, она посмотрела и так далее. Понимаете? И рядом собака идет на них похожая. То есть вот это это беда. Это беда, которая, к которой нельзя стремиться. Нельзя идти путем сглаживание этих уникальностей, этих особенностей, которые есть в человеке. Нужно творчески подходить ко всему тому, что есть в тебе, что есть в нем. И творчество заключается в том, чтобы на этом, на этой уникальности одного и другого создать общую уникальность. Уникальность семьи. Ни на что не ориентируется. Ни на жизнь родителей, ни на, ни на что в социуме. То, что ваша семья уникальна в Кубе в отличие от всех других. Вот я занимаю такой э, путь, и э, те же разновозрастные э, семьи они уникальны. Причем чем более они разновозрастны, тем более они уникальны. И эту уникальность надо ценить, и ей радоваться, и ее пестовать, и на этой уникальности находить точки соприкосновения в этой уникальности. Вот я вам вы привели пример, я вам тоже приведу пример. Есть был, точнее, русский такой философ Лосев. У него, это было в советское время, во времена репрессий, их женой репрессировали, и жена погибла в концлагере. Это было для него таким ударом, он ее очень сильно любил, что он потерял полностью зрение. Его все равно оставили в лагерь, но через какое-то время он вернулся. Он философ, профессор. Вернулся в Московский институт. Его там взяли. И он там преподавал, но уже потухал. Ему уже было где-то 65 лет. И он уже, как говорится, уже ему было ничто не интересно. Он просто читал лекции на автомате. Как говорится, жизнь угасала. И тут мир, спасая этого, этот, этот талант, а это очень талантливый философ, Ему дает любовь. В него влюбляется 20-летняя студентка. 45 лет разницы. Слепой, стареющий, уже отрехлевший потерявший интерес к жизни. Мужчина и молодая, полная жизни, любви, девушка. И вот как ей, как ей донести ему любовь, когда он весь внутри себя, весь воспоминаниях своей жены на своей жене и она находит любовь вот ее сила уникальность заключается в том что она нашла этот путь к сердцу мужчины это не просто там одеться накраситься что он для этого ничего не видел не видит он не чувствует аромата духов потому что это Ему не интересует, и у него аромат только его жены в памяти, и она учит древнегреческий язык, то что он из той школы еще старых царского еще времени, когда древнегреческий язык был нужен ученым, учит древнегреческий язык, и на этом языке наизусть Учит Илиаду гомера полностью. И в какой-то момент начала ему рассказывать наизусть эту Илиаду на древнегреческом языке. Для него был шок. Советская студентка послевоенное время. Откуда? Древнегреческий? Илиада? Понимаете? И вот это стало началом их совместного пути. Она пробудила в нем жизнь, пробудила сначала жизнь, интерес, потом любовь. Они полюбили друг друга. И он 30, прожил еще 30 лет. И это были самые талантливые его годы. И он написал самые лучшие свои книги. И ему было за 90, когда он ушел, и она еще долгое время занималась его наследием. Поэтому... Я не сторонник сглаживать какие-то разности в отношениях, в характере, в поведении. Я сторонник подходить к этим разностям творчески и создавать уникальную, уникальную вот эту вот семью. Благодаря этим разностям. Вот так. Я, как, я же с вами абсолютно согласна, абсолютно согласна. И вот мне, знаете, очень интересно ну, найти какие-то инструменты, которые можно было применить бы нашим слушателям прямо здесь и сейчас. И исходя из вашего примера, у меня сразу возникает вопрос, который у клиентов очень часто возникает. А как понять, хотя бы для начала собственную уникальность. Вот, потому что вот тот пример, который я привела с этим, люди, вот это люди сразу видят, они с этим сталкиваются, они это видят, да? а собственную уникальность видят немногие. И вот как же им, вот, они вас услышали, да? они вас слышат, им нравится, откликается их душе то, что вы говорите, как же им с чего начать, чтобы найти собственную вот эту уникальность? И потом уже начать, скажем, искать уникальность отношений, выстраивать через уникальность отношения с партнером. С чего начать? Вы правильно сказали? Надо начинать с собственной уникальности. Угу. с собственной уникальности. Создав собственную уникальность вы обязательно к себе притянете Ту уникальность, которая соответствует вашей уникальности, не по части совпадения, а по части притяжения. То что две уникальности притягиваются не путем слепания. Путем слепания притягиваются травмирующие личности. Простите, Конечно. да, они а не, не две уникальности. Да, а уникальности, точно. я абсолютно с вами согласна, они притягиваются. Простите, вот, перебила. да? Так вот, уникальность как раз э, то, над чем надо работать первоначально, чтобы найти свою пару. Надо раскрыть свою уникальность. И нужно четко знать, что для ваших уникальности, в мире все очень гармонично. Для вашей уникальности обязательно есть партнер. Для вашей типичности, то есть то, что у вас типично, к чему стремитесь там, в моде ли, вы типичны ли, или в поведении, в, общем, в образовании, или в чем-то. Для вашей типичности много возможностей. Но попасть в десятку среди этого множества возможностей очень трудно. Раз попало не то, второй попало не то, поэтому много разводов. А когда вы уникальны, то к вам придет ваша уникальная. И тогда пара зазвучит супер. Так вот, то есть вот это надо четко понять, что уникальность да. это гарантированное, гарантированное нахождение своей, своего, своей пары, своего партнера. Так вот, как же эту уникальность развивать? Ну, первое, чтобы я посоветовал, милым женщинам, это, как бы это сказать проще, чтобы не так много времени, это нужно идти всегда от состояния хочу. Не от слова надо. Слово надо сразу губит уникальность состояние хочу вот, все хочу что вот только хочу вообще женщина измеряется тем как часто она говорит слово надо чем больше она говорит слово надо тем менее она женщина чем больше она действует из слова надо тем менее она женщина а как раз Идя из, из, из состояния «хочу», хочу она все более и более становится женщиной. Все более и более становится уникальной. То, что ее состояние «хочу» идет от ее души, а душа всегда уникальна. И она проецирует в жизнь женщины вот эти вот качества уникальности и ведет ее к этой уникальности. И к ней в этом случае, потому что она раскрывается все больше и больше, как женщина, она не для всех. Она для своего. Для того, кто и кому притягивается, кого притянет именно эта уникальность. И все, Вот так. Давайте первое шаг. И состояние «хочу», а не состояние «надо». Конкретное руководство. Я думаю, что у многих русских женщин сейчас вот так вот подкатило. И они возмутились в смысле, нас же как бы так, так не учили, как, как, мы, как мы будем выбирать. Вот как вот, что здесь в этом месте, помочь вот этой привычке страдать, привычке жертвовать собой, привычке, например, вспоминая вашу прекрасную книгу «Материнская любовь», посвящать свою жизнь детям, и так далее. Но тут много всего. Вот как с этим обходиться вы рекомендуете? Я думаю, очень просто. Позволить им страдать. Если они хотят страдать, ну пусть продолжают идти в этом направлении. Если хотят страдать. Это и тоже это... выбор, да. Конечно. И мало того, это хороший выбор. Потому что чем больше страданий, тем быстрее женщина задумается, что что-то не то в жизни. Тем быстрее она придет. Вы же практик, вы же прекрасно знаете. К вам же идут не в конфетно-букетном. Букетном... Никогда. Да. Никогда. А вам идут в момент наивысшего или нынешнего падения каких-то страстей и так далее. Каких-то трудностей, каких-то страданий. Так вот, пусть идут. Не, не, не рвите сердце. Пусть идут пострадают. Чем быстрее чем быстрее настрадаются, тем быстрее задумаются и начнут Искать выход. И вот тогда, пожалуйста, а мы им говорим, милая моя, хватит, пострадала, ты уже мастер несчастной жизни. Да. Давайте станем мастером счастливой жизни. И давайте жить. И не хочу. Да, и здесь даже, знаете, вот в этом месте многие задают вопрос, а если я не знаю, чего я хочу? Вот... И, и это тоже нормально, потому что ты, если уже там 20-30 лет не, живешь в страданиях и далека уже от того, чтобы быть в контакте со своей душой, это тоже, наверное, нормально. Вот я в этом месте тоже даю простейшую практику. Ну, она не совсем практика, мне кажется, это норма, но я называю это практикой. И говорю, попробуйте начать хотя бы с этого. Когда вы просыпаетесь, берите в руки не телефон и не листайте ленту Инстаграма, а спросите у себя, чего ты хочешь, дорогой мой человек, или дорогая моя женщина, там, или Машенька, да, обратитесь к себе по имени, чего ты сегодня хочешь». И, может быть, первый месяц, два, ну, всегда меньше, естественно, э, но я даю такие большие сроки, может быть, первый месяц или два не будет никакого отклика, а потом э, душа привыкнет к тому, что ты к ней обращаешься, она поймет, ну, надо же, она вот не разово выстраивает со мной контакт регулярно и начнет тебе отвечать, да, Это то есть не... вот хотя бы с этого. Да? Вот замечательно. И таких вот э, практик, по сути, но ну, это вы правильно сказали, это вообще-то норма да. жизни женщины. Таких практик много. Я вот э, тоже э, много привожу такого в, в книгах, но ну, в частности в книге «Пробуждение женщины». Там вообще идет э, разговор общения с душой вот, женщины. Это уникальный такой был случай, когда женщина в возрасте, и я научил общаться со своей душой. И она с ней разговаривала, и мы на этой основе создали книгу. Я даже ее взял в авторство, и мы написали вместе с ней книгу. Под реальной фамилией, под реальными событиями, хотя она чиновник высокого уровня. Но она настолько была поражена теми переменами в жизни, которые пошли в нее из состояния «хочу», из состояния слышания своей души что она решила помочь всем женщинам и сказала, я вся перед вами, я оголилась, я все показываю, все как есть, как было в моей жизни и что стало. И вот благодаря этому общению с душой. Поэтому книга «Пробуждение женщин» я называю даже это продолжением книги «Материнская любовь». Так что это действительно так. Научиться хотеть просто. Просто надо не лениться. Вы знаете, я вот для женщин, которые все-таки Ленится, и это нормально на каком-то этапе. Вот, это тоже может быть из состояния хочу лениться можно по-разному. Да. Нужно понять, что э, лень и ложь это одна и та же энергия. Поэтому, когда вы ленитесь уж совсем, вот чувствуете, что лень э, задавливает. Вы просто скажите: я сегодня лживая. Не ленивая, а лживая. Вы знаете, кому-то это, кому это подстегивает. И можете другим сказать, а что ты сегодня такая? А я сегодня лживая. Вот попробуйте даже мысленно представить такую ситуацию. Я сегодня лживая. Подружке звонишь? Подруга, я сегодня такая лживая. Ну вот как вы думаете? Подтолкнет это мне подтолкнет? То есть понимаете, есть достаточно много способов для того, чтобы выйти из самых трудных ситуаций, из самых тоскливых ситуаций, из самых таких, знаете, лежачих ситуаций. И если не хочется, ну пострадай. Знай просто, что есть выход. Когда-нибудь дойдешь до него. Когда надоест страдать. Поэтому позволяйте женщинам страдать. Вообще мой девиз, мой девиз, я им, я им, по нему живу в отношении женщин. Мой девиз простой. Женщине можно все, и три восклицательных знака. Поэтому от женщины я принимаю все. Любую дурь, любую сумасшественку, любой полет, любой выход, любое желание. И это меня отношу, Это я отношу и к, своей, и к своей дочери, которой 6 лет, и к своей жене, которой за 40. Понимаете? То есть это все неважно. И я а это... всегда ли так было, хочется спросить? Ну, я имею в виду, на каждом жизненном этапе было вот такое принятие, или вы в какой-то период своей жизни к этому пришли? Знаете, И как мужчинам к этому прийти? Уже третий сразу вопрос. Ну да. Ну, начну с последнего. Мужчина должен понимать э, многие вещи гораздо глубже, чем женщина. Это его обязанность. Это его обязанность, которая э, заставляет его быть профессионалом семейным. Профессионалом семейным. Он же капитан семейного корабля. Так будь профессиональным капитаном, а не дилетантом. То, что Дилет, капитан-дилетант заведет корабль куда угодно. Будет профессионал. А что значит профессионал? А вот такие простые вещи надо знать. Что женщине нужна полная свобода. И настоящий мужчина мерится его мужественность мерится насколько его женщина свободна. Чем более свободна женщина рядом с ним, тем более он мужчина. Мужчина, это надо вспомнить, что мужчина джентльмен. А что такое джентльмен? Это нежный мужчина. Перевод нежный мужчина. То есть нежность должна присутствовать. А что такое настоящий мужчина? Это великодушный мужчина. Великая душа. То есть все объемлет, все примет, все поймет, все простит и так далее. Вот, вот что такое мужчина. А что если мужчина на это не способен? Ну, по каким-то причинам, скажем там, его, ну я-то сейчас фантазирую, скажем там, в его детстве была нарушена привязанность, да, и он там холодный, замкнутый, ему кажется, что он не способен на ласку, проявление душевных порывов, добрые слова что вот я раз тебе сказал, что я тебя люблю, и все, и хватит. Ну, например, да, я фантазирую. Вот. Немного вспоминая, вспоминая своего дедушку, но ну, фантазирую, да. То есть вот что делать в случае, если мужчина считает, что вот он на это, например, не способен. Даже выстраивать диалог. Дело в том, что мужчина вообще-то способен на, на все. Он творец. В нем заложено все. В том числе и зрелость, и мужественность, и так далее. И много других замечательных качеств. Только У, мужчин, вообще, у мужчины более ста качеств мужских. И их нужно развивать. И очень многое зависит от женщин. Я вам приведу такой пример. Это не мой пример, а это пример... Алексея Толстого, писателя. Он описывает ситуацию, когда э, офицер во время Первой мировой войны возвращался с фронта, он сильно был контужен. Настолько контужен, что вся его мужская сила пропала начисто. Вот. И вот он едет в купе, раньше офицеры ездили в купе. Так вот, едет в купе, и к нему подсела женщина, и она за ночь его привела в мужское состояние. За ночь. Врачи ничего не могли сделать, а женщина за ночь смогла это сделать. И я к чему привел этот пример? Если женщина захочет, она и столб сделает сексуальным. Если женщина захочет, то она может творить удивительные вещи. Поэтому Милый женщина. Но вы... это если женщина соединена со своей уникальностью, да, которой вот мы говорим, правильно? То есть только такая ведь женщина может столб сделать мужчины. Ну, <с> ну да, но хотя бы в одном чем-то она уникальна. Согласна, и, согласна. Хотя и... бы с чем-то нужно быть да, да. да соединиться. И У -у -у. вот тогда ее действительно ресурс просто фантастический. А если она еще эту уникальность продолжает развивать в самых разных направлениях, например, уникальность женщина-праздник. Быть женщиной-праздником – это великая уникальность. Уметь создавать праздник везде и всюду, во всем, в любой ситуации. Праздник для двоих, праздник для себя. Это тоже, кстати, вы знаете, праздник для себя многие не умеют сделать. Знаете, я сейчас вас слушаю, и я думаю, что хорошо бы вообще начать с того, чтобы понимать, что быть женщиной – это уникально и потрясающе просто от природы. Потому что многие же живут состоянием того, что э, вот как плохо, что я женщина, и как классно быть мужчиной, да? Вот, я бы предложила вообще соединиться с тем, что... Быть женщиной от природы – это уникально. И, ну, и есть ряд определенных уникальностей, которые может сделать только женщина, от природы, которыми от природы только одарена женщина. И как-то вот это бы еще принять? Вот просто созов начать или хотя бы природу свою еще принять? Ну, если я для аудитории какой-то степени авторитет все-таки 70 лет очень много у меня 7 детей 7 внуков два правнука и я женщин знаю вы знаете более 40 книг и в основном это для женщин и о женщинах я женщина, женщина вообще-то я как некоторые говорят что я более женщина чем многие женщины. то есть я понимаю вас так вот если я для вас авторитет то я вам скажу следующее примите вот эти слова милые женщины Ваша уникальность намного выше уникальности мужской. Вы намного уникальнее. И эта уникальность делает мир вот таким. Мир живым, развивающимся. Мужская уникальность, к сожалению, зачастую не такая активная, не такая прогрессивная, часто даже разрушающая. А вот женская уникальность, она обязательно творящая. Поэтому именно я рассчитываю на вашу уникальность, на развитие вашей уникальности. Анатолий Александрович, я просто вас благодарю за эти слова. Знаете почему? Потому что я на своих вебинарах просто на каждом это говорю и произношу, и более того, перечисляю, почему женская уникальность такая, прекрасно, и мне вообще непонятно, когда женщина испытывает какое-то разочарование от того, что она женщина. Но почему я это сейчас говорю? Потому что слышать это от мужчины, это гораздо более весомее, да. Даже вот понятно, что от вас, как от профессионала. Но я бы сказала, что в первую очередь от мужчины эти слова для женщин наиболее как-то вот проникают в душу честное слово. Поэтому я вас просто благодарю. Просто благодарю за эти слова. Ну вот еще продолжим. Да, да, да. Извините. Продолжим. Нет, нет, все хорошо. У нас идет uh -huh. хороший. Благодарю. Вот по поводу уникальности. Милые женщины, обратите внимание на моду. Мода, следование моды, это уход от уникальности вот смените парадигму и поймите что следование моды это путь к типичности пусть это типичность элитная вы просто к элите так там у меня сумочка там за полтора миллиона это это просто путь в типичность пусть высокого уровня но типичность найдите оформление себя, в одежды для себя, свою уникальность. И не обращайте внимания на то, что на какие-то тенденции в моде и прочее. Поверьте, эта мода существует для того, чтобы женщин сделать типичными, женщин сделать послушными, как тада за козлом, за этим каким-нибудь бутиком и Понимаете? Чтобы они шли в одну сторону, чтобы за каким-то кутерье они двигались в другую сторону от себя, от своей уникальности. Поймите, мода это вредно для женщин следование моде. Вот здесь вот разверните и вы уже сделаете шаг к уникальности. Найдите для себя, для своего и у вас пусть для каждого вашего состояния. Для вашего цвета волос, для вашего цвета глаз, для того-другого. Все это вместе посмотрите, прочувствуйте. Для вашей фигуры все должно быть учтено и все уникально. Вот тогда будет класс. Ну и я бы добавила, я полностью с вами согласна, добавила, что... Э -э Пробуя, то есть к этому прийти можно пробуя, то есть когда вы, вы будто бы примеряете на себя э, и изучаете себя с помощью, например, э, кофточки, э, сережек, э, ободочка, ну, чего угодно. И таким образом, э, пробуя, экспериментируя, вы находите что-то свое. То есть не ориентируясь, когда вам полностью все это собрали, да, и не бойтесь, понимаете, многие женщины еще боятся, они часто произносят фразу, ну что я так, тут всю жизнь буду уникальность эту свою искать. Если мне вот Вася Пупкин сказал, делай так, и будет тебе счастье, и мужчины в штабеля э, сложатся перед тобой, и карьера построится, все будет. Мы тебе обещаем. То есть ведь заманивают э, очень яркими такими лозунгами, да, и тут вроде бы уже все, чего я желаю, будет готовенькое. И не хочется тратить вот это вот время на эксперименты, на поиски и так далее. И мне хотелось бы обратить внимание женщины на то, что этот поиск и есть жизнь. То есть, когда ты вот, э, экспериментируешь, примеряешь что-то на себя, ты живешь. Ты в это мгновение живешь. И, и не стоит думать о том, что ты найдешь свой образ раз на всю оставшуюся жизнь. Э, э, вот вся жизнь это тот или иной поиск. Вот сегодня ты блондинка, и ты в блондинке себя чувствуешь там 10 лет, Потом что-то изменилось, ты снова в поиске, и ты, скажем, там, рыженькая, да? И это нормально. И э, это меняется, трансформируется. И к этому хорошо бы относиться э, с пониманием и понимать, что это и есть жизнь, и сколько требуется для этого времени, столько и нужно этому посвящать. И не опускать руки после первой пробы, что ну, так вся жизнь пройдет, Жизнь как раз таки проходит, когда ты uh, пытаешься от этого отвернуться, когда ты пытаешься идти по шаблонам, по, там, по тем шаблонам, которые тебе предлагают люди, которые тебя не знают и которые просто хотят, чтобы ты у них купила. Это работающий бизнес. Вот как раз в это мгновение жизнь проходит, и можно потратить 10, 15, 20 лет на это. А когда ты ищешь себя, экспериментируешь с собой, примеряешь что-то новое для себя, спрашивая себя, откликается это твоей душе или не откликается, это и есть жизнь, это как раз таки то, что не проходит хотелось бы добавить такую некую рекомендацию женщина, потому что я знаю, что в этом месте ну, многие вот на такие сомнения попадают. Все правильно сказано. Действительно, мы с вами вот оттолкнулись от того, что идут, входят в жизнь два разных человека, пришедшие из разных миров. Можно сказать, не зря, не зря же существуют там женщины с мужчины с Марса, да. Разных, да. разных планет. Действительно в этом есть что. Поэтому получить какие-то постоянно действующие рецепты на всю оставшуюся жизнь, на каждую ситуацию для двух уникальных людей невозможно. Невозможно. Вы знаете, в свое время, я это было, сейчас скажу, где-то так 6-17, лет назад, 17 лет назад я встретил одного мудреца, который мне сказал, на Востоке это было, он сказал, ты должен написать книгу о семье. Я говорю, как о семье? А что? Мало книг о семье, целые институты работают. Говорит. Но ты, говорит, можешь написать книгу действительно не просто о семье, а о счастливой семье. Я говорю, и об счастье тоже говорят. говорят да нет, когда ты копнешь эту тему, поймешь, что на самом деле книги о семье нет. Тем более счастливы. я стал изучать этот вопрос. И оказалось, учения о семье нет. Учения о семье нет. Есть отдельные направления, изучающие теленые иные отклонения в семейных отношениях. Есть конфликтология и прочие разделы психологии, которые рассматривают разные грани жизни и отношений. Но вот так, чтобы учение о семье, чтобы книга, чтобы было уче именно в виде учения о семье, а тем более счастливой, такого нет. Я пошел глубже, пошел, дошел до Конфуции, потому что это первый письменно известный источник о семье. Он много писал о семье. И там нет этого. И Почему? И тут я задумался. А оказывается, создать учение о счастливой семье невозможно, Потому что счастливые семьи они все уникальны. И вот здесь вот э, наш уважаемый Лев Николаевич Толстой глубоко ошибался, когда в романе Анна Каренина написал первой фразы, там помните, первой фразы. Там, Что так. все семьи счастливы, одинаково, а семьи, да. несчастные, каждый. Несчастный, да, по-разному, по-своему. по, угу. по принципе, по все наоборот, он ошибался в корне. Все несчастные теми, семьи, типично несчастные, всего 4-5 программ, по которым они несчастны, это типичные программы. А вот они и то почти во всех учениях, их смысл, да, во всех направлениях психологии, их смысл перекликается, они как бы не уникальны. Поэтому да, я абсолютно с этим согласна, что они как раз таки типично несчастны. Да, а вот с счастливой семьей все уникальны. Почему же наш не ошибался? А потому что он жил сам несчастливый в семье. И он из своего несчастья видел это несчастье очень хорошо. Все было перед глазами, все было через его жизнь. И он все это видел рядом с собой. А счастливый он не был, он в счастье не мог зайти. Он только видел счастье, что-то там такое высокое, светлое, яркое, и там, там только свет. Нет. Когда ты попадаешь в счастливое пространство жизни, ты понимаешь, что вот оно, где настоящая уникальность настоящую уникальность в, счастливом, в счастливой жизни. Поэтому и заблуждался Толстой. Поэтому это фраза его заблуждения. А на этом, по сути, построено. На таком заблуждении. Поэтому я еще и еще раз э, хочу сказать, что не важен возраст одного и второго, не важна разница. То есть не только в разных возрастах, но и разница в возрасте не важна. Неважно, из какой семьи ты вышел. Чаще всего соединяются не на уникальности, а на каких-то типичных, где у них срезонировало. На типичностях. Вот нравится ей секс, и ему нравится секс. На сексе сошлись. Началась семейная жизнь, там кроме секса еще что-то включилось. А там нет у них резонанса. И все развод. знаете Понимаете? Так и во всем. Так вот, а когда ты создаешь свою уникальность, когда ты ее формируешь, пестуешь, осознаешь, формируешь, пестуешь, то рядом с тобой будет та уникальность, которая пойдет рядом с тобой, испытывая большой кайф от этой твоей уникальности, потому что в этом случае и его уникальность и Ну вот так. так все так поэтому дорогие занимайтесь собственной уникальностью и изучением ее и безусловно безусловно да есть люди которые об этом не знают с чего я начала да то есть э, люди этого не знают про то что нужно там как-то соединяться и развивать свою уникальность попадают в какие-то конфликтные ситуации и они не, вот что бы мне хотелось сказать, они не знают, у них нет этой информации, а вы сегодня присутствовали на прямом эфире, и вы уже сейчас знаете и понимаете, что можно откинуть все, что значение не имеет, и сосредоточиться на главном, на развитии собственной уникальности и на том, как привнести это в свою семью. Я... Правильно? Да, я как раз используя вот этот метод, я и создал учение через уникальность. То есть я создаю, создал учение, которое позволяет каждой семье и каждой личности стать уникальной. У меня целый курс, правда он 10 месяцев длится, это онлайн образование, 10 месяцев. Но через 10 месяцев мы выпускаем жизнь гарантированно счастливого человека потому что это уникальная личность. И эта уникальная личность высоко ценится в мире, и для этой уникальной личности обязательно будет, придет ее уникальная половинка. Вот идя таким путем, мы действительно, у нас даже такой девиз, мы входим по счастливой стороне жизни. Это действительно так. Это возможно, милые женщины. Я вас просто... Как это сказать? Ну, убеждать, не убеждать, это, наверное, не то слово. Я вас прошу, как мужчина, прошу, будьте уникальны. Это такая радость. Это ваши, пусть ваши дуринки, сумасшественники, пусть ваши все выходки, пусть все будет. Но это должно быть нетипично. Это должно быть уникально. Тогда вы будете в фаворе. тогда вы будете в любви, тогда вы будете притягательны. Тогда вы будете счастливы. Даже хочется здесь сказать Та же Каренина Была своеобразной женщиной Но очень притягательной По описанию Толстого Да, да, да, да. Она, она отличалась Она уникальна была и поэтому А там очень хорошо описано Как раз в чем проявлялась ее уникальность В самом начале романа Да, да Пожалуйста, И дальше. вот она была прям такой мантой Притягательной женщиной если Чем... бы ей все раскрыть свою уникальность, тогда да. бы трагедии, наверное, можно было бы избежать. Да, но там есть еще все-таки это немножко литературное произведение. В жизни бы такая уникальная женщина в жизни, она бы все-таки обрела, счастье. я уверен. Но по законам жанра романа, жанра романа, нужно было создать все-таки трагедию. Ее создать. Да. Но я бы еще знаете, как сказала, особенно сейчас, в 21 веке, когда общество изменилось, когда очень много всего доступно и предлагаемо женщине, грех этим не воспользоваться. Не знаю, могу ли я такое словосочетание использовать, но тем не менее, женщины будто бы не замечают, что время изменилось, и сейчас можно уже... Многое поменять в своей жизни. Сейчас мы не живем во время, когда мы не можем получить образование. Да? И когда мы полностью зависимы, скажем, там от семьи, от мужчин. Сейчас мы живем во время, когда мы можем за 10 месяцев изменить свою жизнь. Пройдя, даже не нужно для этого ехать в другой город можно иметь для этого компьютер, интернет, доступ в интернет и все инструменты в наших руках. Да, знаете, еще, еще один фрагмент уникальности. Я сейчас вот, пока вы говорили, я вспомнил. У меня есть уникальный, уникальный инструмент. Это генетический курс. Или курс генетическое здоровье называется. Правильно, иммунный курс, генетическое здоровье. Где всего за 21 день вы обретаете уникальность? Уникальность, действительно, пока это действительно величайшая уникальность. Всего где-то около тысячи человек прошло, но согласитесь, на весь мир, а у нас аудитория мировая, это очень мало, это капля в море. Поэтому вы пока будете уникальны. В чем заключается? Уберите. В своих программах наследственных, родовых, до седьмого колена все трудности. Вы станете уникально чистыми от родовых программ. До седьмого колена. Такой практики больше я не знаю. Это действительно уникальная практика, создает уникальные личности. Потому что убрав вот те типичные наслоения, типичные вредности, которые создают проблемы, вы проявите свою истинную уникальность, уникальность своего рода. И эта уникальность будет распространяться на ваших детей и на ваш весь род. Потому что один человек из рода, прошедший этот иммунокурс, генетическое здоровье, он меняет весь род. Род очищается от наследственных программ, от всех этих типичных программ. И он становится, и он становится уникальным. Вот это тоже уникальный процесс. Вообще путей уникальности много к уникальности. И мы с вами, я благодарю Марию, затронули очень хорошую тему, очень важную тему, которая убирает вот эти вот все типичные подходы, там, разные возрасте там, прочее, прочее. Это на самом деле не играет главной роли, когда женщина уникальна, когда мужчина тоже уникален. Все остальное теряется на этом фоне. Все остальное уже становится неважным. Я благодарю вас за наши... Мне интересно было с вами общаться. Если будет у вас интерес, то мы еще можем встретиться на какую-нибудь тему. То, что вы чувствуете э, темы глубоко, я так чувствую. Профессионал высокого уровня. И мне, мне это интересно. Благодарю вас, мне тоже очень приятно, я думаю, что мы выберем какую-то э, тему и еще проведем прямой эфир. Могу ли я предложить э, вашим подписчикам бесплатно чек-лист? У меня есть такой чек-лист, э, я пока мы с вами разговаривали, вспомнила о нем. 20 простых способов женщине позаботиться о себе. Вот как я приводила пример что спроси себя утром, что ты хочешь, дорогой мой человек. И вот там собрано 20 вот таких простых вещей, потому что женщина очень часто не знает с чего начать. А здесь будет такая небольшая памятка, буквально на один листок, где она может пробежаться глазами и выбрать для себя одно-два, там максимум три пункта для того, чтобы начать небольшими шагами соприкасаться со своей уникальностью. Конечно, предлагайте. Я с радостью познакомлюсь с этим, потому что я постоянно обучаюсь, постоянно смотрю, изучаюсь. Благодарю. Приглашайте. Предла... Да, я... тогда вы можете написать мне в директ там просто «хочу чек-лист», например, и я вам его отправлю в PDF-формате, и вы его получите, скачаете, и сможете уже прямо сегодня, не откладывая, пользоваться. Замечательно. Хорошо. Да. Благодарю. Благодарю вас. Благодарю. Да. Да, спасибо большое. Да. Всего доброго. До свидания.